Привет! Продаю несколько внешних USB дисков, диски в прекрасном состоянии, корпуса абсолютно не поцарапаны нигде, то есть 4 с плюсом, почти 5 с очень маленьким минусом. Диски все терабайтные, 1 терабайт, 2 терабайта и 4 терабайта. В основном диски фирмы известный Seagate, 2 Seagate, 1 Western Digital, вот этот Дорогущий диск покупался за бешеные деньги И вот этот диск, не знаю, чей он производитель Но когда буду выкладывать, все детально сфотографирую разберусь К сожалению, у меня только один провод, даты кабель к ним Поэтому продаются без вот этих скоростных проводов Диски использовались как архивное хранилище в основном они лежали, то есть к компьютеру я их подключал крайне редко. Хранились всякие полезные курсы и так далее. Подробное описание каждого диска, его технические характеристики, детальные фото, цену вы можете найти по ссылке в описании этого видео. Все продается через авито. Отправляю авито доставкой, очень аккуратно все пакую бережно уже десятки раз, поэтому все доходит в идеальном состоянии даже почты России Авито является гарантом того, что вас никто не обманет Если есть какие-то вопросы, пишите их на Авито, либо можете написать здесь под видео, тоже постараюсь ответить Покупайте во благо и оставайтесь здоровыми, ну и конечно мирного неба